То есть второй уровень ⁇ это администрация. Угу. То есть имеет ли опыт эта администрация развития сетевых проектов? Сетевых проектов. Сетевых проектов. Не на уровне города, не на уровне страны, а на международном рынке. Угу. То есть люди, имеющие глобальное видение то есть и имеющие опыт. То есть, а желательно, чтобы имели опыт еще развития там, работы в серьезных проектах в виде кантри-менеджеров, менеджеров, управленцев. То есть они знают там, и подводные камни, да, то есть и ä, правильное выстраивание отношений с дистрибьюторами. Специфику тогда, законодательства да, да, Специфику далее. законодательства. Третий пункт – это финансирование. То есть либо наличие денег у компании. То есть сегодня мы живем в век очень серьезной конкуренции. И сетевой маркетинг, когда он начинался там, 60 лет назад, там, да, с тысячи долларов, и потихонечку-потихонечку развивался, то есть сегодня это уже не та песня. Сегодня нужны деньги для того, чтобы зайти на рынок. Либо тебе потребуется очень много времени для того, чтобы развиться. Вопрос, есть ли у тебя это время. И то есть, если, ли... если у тебя нет денег, соответственно, ты долгое время не сможешь быть на рынке. Потому что это тоже расходы. Это производство, это содержание сети, это все равно так или иначе продвижение. Есть, поэтому деньги нужны компании. Да, то есть, желательно, да, то, чтобы при этом компания была производительным самой, mm -hmm. Потому что да, она влияет на качество продукции. Потому что сегодня там, больше 95% компаний занимаются перекупкой да, то есть продукта. Там, ну, у других. Купил подешевле, продал подороже. Да, купил подешевле, продал. И они умудряются это опять же перекручивать как преимущество. Что мы можем то есть, и это заказать, и это заказать, и то заказать. Но поработав с производителями сегодня, да, то есть я понимаю, что когда ты производитель, ты влияешь на качество продукции. То есть что там лежит, да, и ты гарантируешь в общем-то качество.